на нашем веб-сайте радио и, конечно же, на нашем YouTube канале сегодня на народной трибуне Олег Патлых и Сергей Зацепин и у нас есть для вас хорошая новость. Ну, яркой звездой на народной трибуне сегодня будет Инна Сергеевна. Здравствуйте, Инна Сергеевна. Добрый вечер всем. Добрый день. Ну что, начнем? С того, что происходит у вас, а потом, если будет возможность э, или интерес, поговорим о том, что происходит у нас, да, обменяемся. У нас происходит много достаточно интересных вещей. Во-первых, это резонансное дело сети, которое длится уже несколько лет. И если кто-то не в курсе, я в общих чертах объясню, что были осуждены 11 человек, которым инкриминировалась якобы организация террористической ячейки, которая планировала... Масштабный захват власти. И этим несчастным ребятам впаяли достаточно серьезные сроки. То есть, если сначала все это было похоже на какое-то запугивание, и все думали, что все это ограничится либо условно, условными сроками, либо просто вообще рассосется в процессе, на самом деле закончилось все достаточно плачевно. Ребята получили от 6 до 18 лет лишения свободы. И для меня стало большим удивлением, когда а, в такой самый жаркий момент, когда начались пикеты одиночные, когда ребята поддержало большое количество людей, вдруг в небезызвестной «Медузе» — это такая замечательная газета — вышел обширный детальный материал, в котором было, эти ребята были представлены как такие полумаргинальные террористы, торговцы наркотиками. То есть каждый из них препарировался с разных сторон. И, безусловно, всегда играет роль, как ты подаешь информацию да, и зачем ты это делаешь. Такие материалы публикуются в двух случаях. То есть или ты топишь человека злонамеренно, и ты испытываешь к нему какой-то негатив, да, это твое личное отношение к персонажам, либо есть государственные заказы, это то, что называется там, по указке конторских, когда тебе раздается в редакцию звонок, и тебя очень вежливо просят осветить какой-то материал именно сейчас, потому что После прочтения этой статьи складывается впечатление, что ребята действительно террористы. Во-первых, они описываются как достаточно странные персонажи. Один молодой человек, который перманентно заражал всех девушек на пропалую вичем. Второй молодой человек, странный, который вокруг себя тоже схватил какую-то маленькую ячейку внутри этой ячейки, приторговывал травой. Значит, еще какие-то ребята якобы пошли в лес и якобы убили одного из своих друзей. То есть после прочтения остается четкое послевкусие, что это не просто какие-то разухабистые подростки, которые что-то где-то на кухне обсуждали, а вполне себе такой маргинальный сброд. И у меня, конечно, это вызвало невероятное удивление, потому что «Медуза» позиционировала себя как такое оппозиционное яркое издание всегда публикующие материалы против власти, занимающиеся какими-то очень спорными жесткими расследованиями, если вы помните, дело Голунова. Да. Вот. И вдруг на фоне такой антагонистической борьбы с государственной машиной «Медуза» выпускает этот материал. Что для меня, например, абсолютно очевидно, как пошутил, по-моему, где-то в одном из эфиров Ньюзоров, что продавать честное имя нужно, конечно, дорого. То есть это однозначный слив ребят. После чего невозможно будет сделать и создать общественный резонанс в их защиту. Потому что человек так устроен, мы все друг друга калибруем. То есть мы друг друга делим по цвету кожи, хороший человек, плохой, моих взглядах, не моих взглядов. А после прочтения этой статьи никаких симпатий у простых людей эти э, мальчишки вызывать уже не будут, то есть за ними никто не поднимется, как поднимались за Голуновым. Да? И вообще меня удивило такая тотальная, просто абсолютная тишина в СМИ, потому что больше никто из артистов не выступает с криками о том, что государственная машина уродует юные жизни. Это действительно сломанные судьбы, то есть там ничего не доказано, там еще есть... Есть э, очень важный момент в этом деле, что все признательные показания выбивались через пытки. То есть то под пытками, может быть, и я скажу, что я хотела свергнуть Путина. Тут дело такое. Вмотря какими путями из вас выбиваются признательные показания. Никто, понятное дело, с ними по-добрососедски не беседовал. И несмотря на то, что были доказаны эпизоды с пытками, все это подается под соусом того, что вот это такая агит агитбригада, которая, значит, собралась вместе, ячейки были представлены и в Москве, это еще пензенское дело называется, и в Москве, и в Петербурге, и там, в Екатеринбурге, и, значит, щупальцы свои спрут раскинул по всей России, хотя, когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что, ну, какая там террористическая организация, я не знаю, вы знакомились с материалами дела? Вы видели этих чудесных, в кавычках, ребят? Нет, к сожалению, нет, но вот я вам хочу зачитать один комментарий, который сейчас на YouTube. А вы в курсе, что труп девушки нашли по показаниям, написанным в «Медузе»? Еще раз повторяю, вот смотрите, то, что эти ребята были, мягко говоря, не святые, и то, что «Медуза» изложила какие-то документальные сведения, у меня сомнений нет никаких. И то, что кто-то из них мог торговать наркотиками, той, то бишь травой, я не сомневаюсь. И то, что кто-то по личной неприязни убил и девушку, и ее молодого человека, я тоже не сомневаюсь. Хотя предстоит еще долгое расследование. И то, что все они были такие достаточно маргинальные персонажи, это понятно. У меня вопрос в другом. Им инкриминируется услышьте, якобы свержение государственного строя, за что им впаяли, например, там, некоторым из них 18 лет. Ну, то есть для меня это абсурд. То есть вы тогда судите их отдельно за продажу наркотиков, за убийство своих каких-то приятелей школьных или однокурсников. Это все отдельные статьи. А общий материал подан так, что это такой, знаете... Очень опасный сброд – это какие-то такие э, серьезные преступники, которые сколотили якобы серьезное бандформирование и делали фактически под Кремль подкоп. Вот об этом речь. То есть за что 18 лет им дали? Хотя в вердикте суда, который им присудил эти сроки, не было ни, даже слова об убийстве. Это убийство не рассматривалось априорно. То есть речь шла о том, что это опасные государственные преступники, которые покушаются на, на власть. Вот и все. То есть, на самом деле, как бы ситуация складывается следующим образом, какие-то маргинальные, действительно не святые, а некоторые из них, и которых, возможно, обвинят в убийстве группа людей, а их обвинили в попытке свержения государственной власти, то есть набрали... Конечно. Плюс еще некая сеть такая, раз, разветвленная... Именно сеть. Здесь нужно еще понимать ситуацию, вот а, она чисто, как сказать, она экономическая в России, да. Если вы поедете по регионам, вот нам в прошлую передачу звонил выдающийся человек, который кричал, что значит, ВВП удваивается, жизнь в России становится шоколадной, все живут припевающе и все вообще просто идеально с экономической точки зрения. С экономической точки зрения ужас -то в том, что впервые по данным Росстата 20 миллионов людей живут за чертой бедности и это люди работают. Путающие. Это люди среднего возраста, там, допустим, 45+, плюс, у которых есть ну, дети, там, студенты и школьники. Да? То есть дети 7 лет, 17, 22 лет. И вот эти дети тоже маргинализированы, потому что если мама с папой живут в проголоде и живут в долгах, как в шелках, и не могут оплачивать квартиру, здравоохранение, собственное образование нормальное своим детям, что будут делать их дети? Безусловно, они будут шастать по улицам и прибиваться в какие-то очень странные компании. Они будут выпивать подворовывать, приторговывать какими-то наркотиками, заниматься другими сомнительными мероприятиями. Но ни о каком свержении госстроя, конечно же, не идет. Просто вышестоящие организации, такие как ФСБ и, и же с ними, вдруг поняли, что есть совершенно шоколадное поле для того, чтобы нарисовать так называемые палки, как работает полиция. Да? Вам в конце квартала нужно сдать отчет и отчитаться начальству, что вы, например, блестяще выполняете свои задания. То есть вы расследовали такое-то количество убийств, такое-то количество грабежей, такое-то количество изнасилований. Но поскольку весь квартал никто не работает из полицейских, в последний момент они начинают что делать? Подбрасывать наркотики, например, такая национальная в России забава, как опять же было с Голуновым. Швырнули, приняли, завели уголовное дело, но не рассчитали, мальчик оказался журналистом, и тут же, как по команде, поднялась вся журналистская братья, с криками нашего задержали. И отбили, буквально отбили и выцарапали. Тем же самым фактически занимаются без пяти минут ФСБшные конторы. И вдруг вот это общее поле, где куча отбившихся от рук подростков, которые, конечно, черти чем занимаются, а куда им идти? Это у Пескова прекрасная дочь может позволить себе учиться во Франции, да? И у всего истеблишмента российского дети учатся или в Америке, или где-то в Европе. А где дети остальных людей, прекрасных работающих, которые не могут себе, опять же, обеспечить средний уровень хорошей жизни? Безусловно, они будут заниматься черти чем. И вот эти ребята будут уезжать в тюрьму. Дело, я считаю, что это порка показательная, принципиальная. Потому что власть действительно на стороже. Они видят, что протестные отношения растут. То есть людей на улице выходят все больше. И если вы видели фотоотчеты, например, с марша Немцова. Вот прошлый год взять и этот год. Вы не смотрели фотографии? Да, -да. да я видел. Очень-очень много молодых ребят. Молодежь, конечно, просыпается. Такого не было еще даже два года назад. То есть приходят и школьники, и студенты, и аспиранты. Это интеллигентные ребята. И за ними тянется шлейф их одноклассников, однокурсников. Это люди, которые, естественно, испытывают некое, ну, мягко скажем, недовольство. Им по барабану, вот на самом деле, положа руку на сердце, немцов. Он им совершенно безразличен. Это некий просто действительно повод выйти на улицу и сказать власти, что, ребят, ну, нам не нравится, как вы себя ведете, и это немножко уже утомляет. Москва большой город, и на марш Немцова приходят, естественно, ребята все-таки интеллигентные. В том, в том числе были и феминистки, которые защищали Юлю Цветкову, которые инкриминировали, там, чуть ли не, пор... не, не рас... как это статья была? распространение порнографии, там какая-то была совершенно смешная э, вещь, хотя девушка в закрытом паблике, в своем ВКонтакте, размещала статьи про женское движение. И никого, что называется, не трогала, но кто-то докопался, сделал скрины и пошел в суд рассказывать, что она расливает местную молодежь и показывает им фотографии вагины. Ну, то есть, это уже все на грани фола. То есть, это такой замес из развинтившихся правоохранителей, ошалевших ФСБшников и криминалитета, и, и подростков, которые не знают, куда себя приткнуть. То есть я считаю, что дело сети... Вот сейчас кто-то, там, не знаю, из известных людей, может быть, двое или трое очень серьезно и резко высказались. Это была Ахиджакова, это был Макаревич, это было еще два каких-то... Улицкая подписывала какую-то петицию. Но в основном это как-то прошло гладко и мимо людей. То есть никто не понял, что, во-первых, подождите, какие 18 лет за недоказанное фактически э, преступление, какое организованное сообщество, они там, вот ты смотришь, когда на этих ребят, ты слушаешь их интервью, они друг друга самоорганизовать не могут в процессе, в судебном процессе. Какое свержение власти? Но ну, это же все просто какой-то идиотизм клинический. Вообще вот этот сюжет напоминает э, сюжеты в фильмах о ГПУшниках, когда... Когда строились дела, там, неважно, человек что-то сказал, что-то сделал, и тут же ГПУшники начинают раскручивать, превращать это в политическое дело, ну, и подводить там под, под статью, какая, не помню, сейчас 158-я, по-моему, была статья. Не, не знаю. А, а, а, это на самом деле идеальная схема, вот опять же, возвращаясь к убийству, да, и «Медуза» не может не понимать этого. Люди, как профессиональные журналисты, великолепно осознают, что такое «сила слова». И когда ты в самый сложный момент для ребят подаешь такой материал и преподносишь их как ублюдков и убийц, конечно же, ты настраиваешь мгновенно весь социум против них. То есть теперь все, о чем говорят в социуме, что а, зачем защищать этих уродов, если они по факту наркоторговцы, убийцы, ничтожества и мрази. Хотя это разные вещи. Если они убийцы, слушайте, судите их за убийство. Правда. Если они торговали наркотиками, будьте любезны, расследуйте конкретно этот эпизод. Зачем вы им инкриминируете свержение какого-то строя? Вот об этом идет речь. Потому что если машина сейчас разгонится и съест их, дальше у нее не будет никакого стоп-крана. То есть уезжать дальше будут люди за комментарии в сети на 18 лет. Вот в шаге от этого. Сейчас они вошли во вкус, это как акула, которую каплю крови почувствовала и поняла, что опа, а теперь мы можем не просто условные сроки, там, как Егору Жукову давать, да, помните, тоже резонансное дело. То Его-то отпустили, он-то теперь ведет передачу на «Эхо Москвы», и он фактически за счет своей медийности непри неприкасаемый молодой человек. И это правильная история, когда ты выходишь в публичное пространство, ты себя предъявляешь миру, ты критикуешь власть, и у тебя там условно хотя бы 2 миллиона подписчиков. Это какая-никакая, но все-таки защита, как у Голунова – Простые ребята, типа вот этих, будут просто уезжать в тюрьму за лайк на Фейсбуке. Вот и все. Ну, и все-таки возвращаясь к Медузе, к, к этой статье, мотивы не определены, можно спекулировать, очевидно, на эти темы. Не, ну, тогда и... напрашивается, напрашивается вопрос, для чего тогда им инкриминировали то, в чем они не должны, не были виноваты. Цель какая? Кто это преследует, эту цель? Вот я поэтому и, ну, и вспомнил вот сюжеты в фильмах о ГПУшников, Такая повальная, тотальная. Все враги, все шпионы. Я, конечно. Нет, ну, это нет. просто раскачивание одного и того же императива. Что у нас растет маргинальная молодежь, опасная, которую нужно приструнить, потому что она свергает власть. И это показательное выступление силовое. Вот как раньше э, крестьян на конюшне пароли. Просто так пароли, чтобы место свое знали, как барин себя провозглашал, что это я здесь хозяин. И как, как делалось, например, чудесное дело нового величия. Это же тоже сумасшедший дом, абсолютно от начала и до конца. То есть несколько ребят, которые где-то в интернете обсуждали власти, говорили, что что плутократия – это плохо, что казнократство – это плохо, что э, коррупция достигла каких-то невероятных размеров, их было там 3-4 человека, появился разухабистый, веселый ФСБшник, 35 лет, который сказал, «Ребят, это так здорово, вы неравнодушные, э, такие мотивированные, харизматичные, классные, образованные школьники и студенты. У меня есть место, давайте вместе соберемся, подумаем, как нам изменить эту жизнь». Он составил, значит, тут же, нехитро, на, на коленках, на каком-то листочке э, правила, как будем жить по-новому. Через два дня у ребят вдруг случился обыск, приехали вежливые люди, всех уложили мордой в пол и опять же инкриминировали им свержение государственного строя. Это что такое? Но их обвиняют еще в том... Нет, не обвиняют, а их уличили в распространении э, листовок. Есть ли вот какие-то листовки, есть ли какие-то доказательства? Если им инкриминирует это и хотят посадить в тюрьму, то есть действительно, ну я понимаю, что их могут посадить за все что угодно без доказательств, но если говорили, что они распространяли листовки, есть ли эти листовки Подожди, А в Подожди, даже если распространяли в этих листовках призыв к силовому свяжению? Да, вопрос, конечно, да, вот интересно. Здесь мы вступаем на тонкий лед. Потому что даже если себе представить, что эти ребята распространяли какие-то листовки и что-то говорили о том, что нам надоело, например, там воровская власть, да? или там даешь нового царя, за это не дают 18 лет. То есть мне сложно представить, что э, в Америке соберутся пятеро человек и, например, напишут там факт Трамп, да, и уедут на 18 лет за листовку, правда? Абсолютно. Но если Посмотреть Но то, что происходит у интересно нас. почитать, значит написано, что следствие считает, то есть не то, что следствие доказало, а следствие считает, вот это вот страшная формулировка. Совершенно верно, там, там вообще все дело сшито именно из этих формулировок, то есть это догадки. Это иносказания, это какие-то очень обтекаемые формулировки. То есть, это, например, я беру э, какую-нибудь листовку, да, которая там э, о проворовавшейся власти, и трактую ее в пользу бедных, и начинаю говорить о том, что «Эге, а у нас здесь социально опасные элементы. Это же они не сегодня завтра начнут нам резать царей, хотя ребята имели в виду совершенно другое». То есть, кто трактует, кто читал эти листовки, кто их вообще видел? Я опять же возвращаюсь к тому, что из-за социально нестабильного положения в России огромное количество молодых ребят, которые пишут вещи в интернете гораздо хуже, чем там власть плохая и вороватая. Да? Там идут прямые призывы к уничтожению, потому что, конечно, молодой бурлящий гормонами организм позволяет себе более резкие и матерные высказывания. Так вот они теперь будут пачками уезжать в тюрьму. Хотя на самом деле в любой демократической стране я вижу, что говорят про Трампа там, не только Джек Николсон и какие-то звезды Голливуда, а и простые люди себе позволяют иногда непозволительные формулировки, но им никто не закрывает рот и их никто не сажает в тюрьму. В том-то же и проблема, что э, в, любой, значит, в любой стране существуют какие-то оппозиционные движения. То есть получается, да. что в России нельзя, чтобы была оппозиция. Я думаю, что наоборот Путину это на руку, его за это будут хвалить, что вот он допускает стране оппозицию, он никого не а садит кто, в тюрьму за это. Будет Сейчас секунда. А тут получается, что вот есть оппозиция, и он их садит в тюрьму. Опять же, кому это выгодно? Это спец... Вопрос. Нет, вообще нужно понимать психологию, допустим, любого КГБшника и да. любого спецслужбиста. Это очень жесткие ребята, у которых в стране всегда должен быть порядок, и абсолютно должна быть гомогенная структура. Никакого инакомыслия не нужно. Для них это очень разрушительная и вредоносная вещь. Они вообще воспринимают любого вольнодумца, который не пишет листовки, никуда не выходит. Ну, мне кажется, скоро в России будут изобретены какие-то радары, вот эти, как iPhone, будет какой-то аппарат, который будет улавливать инакомыслие, будет э, загораться сирена какая-то, в дом будут приезжать росгвардейцы и волтузить человека, который подумал что-то не так и разошелся с линией партии, потому что планомерно все к этому идет. То есть это физиологическое неприятие любого человека, который не согласен с тем, что Путин, например, будет править еще 20 лет. То есть вот он собрался сейчас, допустим, переписывать Конституцию, да, и совершенно очевидно, что это вызывает некий отклик негодования у разных людей. И все системщики, которые, и примкнувшие к ним, говорят, "Ребят, подождите, а вам не нравится стабильность? Вы что, хотите, вы что, хотите как на Украине?» Что вот кругом переворота, какие-то майданы, значит, непонятно, кто у власти. И что это такое? Да. То есть их мотивация, их логика мне вполне понятна. Это вот как сели на коня и скакать на нем 40 лет по пустыне, вдоль не сворачивая. Вот. А всех остальных, несогласных, в лагеря расстреливать. Сейчас будут делать более тонко, никто не будет, конечно, расстреливать. Людей просто будут лишать каких-то социальных возможностей и публично маргинализировать. Вот, вот по поводу радаров вспомнился анекдот, когда помнишь в гостинице, человек подошел к розетке и сказал, товарищ майор, два кофе пожалуйста принесите <связать> вот так и вот с вашими радарами но хорошо, с другой стороны да, конечно, КГБшнику и Путину не нужна никакая оппозиция и все должно быть под контролем с другой стороны, как бы в глазах мирового сообщества он же не выглядит так, как он хотел бы выглядеть, значит получается что в а, глазах мировых э, мира, всего мира, он является диктатором, что он, наверное, не хотел... Хотя он и есть и, диктатор, но он не хотел бы как бы им выглядеть. Ему от этого кисло. И не, абсолютно ему не кисло. Но вот этот парадокс, понимаешь, то, что... Э, есть претензии на то, что Россия это правовое демократическое государство. С другой стороны, какие-то непонятно 10 ребят хотели совершить переворот, не имея никакой организации сильной, ни, ни своего печатного органа, абсолютно никаких средств. Да, Сергея. да, орган у этих ребят был только детородный, и то, не знаю, как он функционировал, но сделать здесь вот в чем. Вот вы совершаете роковую ошибку, как прекрасный э, Юрий Гимельфарб, который... С точки зрения интеллигентного э, такого либерала, все время не может понять, как это так глубинный русский народ ест блины с лопатой, как, вот, как все это происходит, что неужели не хочется демократии? Неужели нет, не хочется. Для того, чтобы понимать э, психотип вообще ребят, которые начали возводить третий Рим очень здорово было бы почитать работу э, Суркова. Он э, один из самых таких одаренных людей, который сразу начертил как бы, уровень развития, куда, куда все будут двигаться. И там есть такие примечательные строки, когда он описывает, что мы пытались прислониться как-то и к Европе, и к Азии, и нигде мы не оказались своими, и поскольку мы нигде не прижились, и мы слишком большие и объемные для того, чтобы себя как-то чекрыжить и подстраиваться под какие-то демократические значит, императивы других стран, мы должны выбрать абсолютно свой формат. Аватар, никогда не оборачиваться на какие-то мифические развитые страны и шарашать четко в своей заданной колее. Да, нас будут считать сатрапами, да, нас будут считать душегубами, тиранами, садистами, нам все равно, у нас совершенно свой путь. Вот их генеральная линия. Абсолютно. Свой путь это вот то, что определяет а, отношение к мнению так сказать, развитых стран. Ну, золотые слова Суркова, когда он сказал, это только нам кажется, что у нас есть выбор, помните? Давайте-ка мы сделаем сказал? небольшой перерыв, да. буквально несколько минут, прервемся, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе сына сергеевны Напомню, телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, я понимаю и, понимаю, что интерес наших радиослушателей. Ну вот, скажем, в Ютубе там идут такие довольно м, бурные обсуждения этой темы тех проблем, которые с которыми сталкиваются жители России. Ну а для местных. Для местных, скорее всего. Я имею в виду слушателей, которые слушают нас по радио, их беспокоит то, что происходит у нас. У нас тут тоже жизнь полна событий, но об этом мы еще поговорим. А пока вот изменение Конституции. На сегодняшний день что происходит? Обсуждение в обществе как-то следят за реакцией, не обращают внимания на реакцию. Вообще, как, как это будет происходить? Ну, это будет вообще это такое удивительное по масштабу конечно театрализованное шоу. то есть все люди понимают, что это абсурд от начала до конца, потому что теперь из этого сделали абсолютную десолещину. То есть те поправки, которые они планируют внести, там они разбавлены и социальными какими-то нововведениями. То есть якобы царь-батюшка хочет закрепить и минимальную э, заработную плату, и какие-то социальные гарантии многодетным семьям, что вызывает, конечно, у крестьян всегда необыкновенный восторг. А также это все разбавили тем, что значит, как вообще грамотно увести людей от обсуждения генеральной линии. Ты начинаешь вбрасывать какие-то совершенно сюрреалистичные вещи. Теперь все спорят, например, будет ли Вписан Бог в Конституцию или нет? Вот какая очень важная проблема. То есть люди теперь в принципе больше не спорят о том, что затея сама по себе идиотская. То есть кто это вдруг стал переписывать Конституцию в связи с чем? Теперь все припираются: там будет Господь Бог или нет? А если будет, то какой? Иисус Иосифович Христос, Мухаммед, Гутама Буда, кого впишут вот? Теперь у нас как бы раскололось общество на несколько страт. Потом они планируют значит, вписать обязательно традиции предков. Что, что под этими традициями они понимают, тоже не очень понятно. Потому что на любой какой-то конкретный жесткий вопрос Песков начинает мастерски уходить, изворачиваться и говорить, что он неуполномочен пока рассказывать какие-то детали. То есть это превратилось в абсолютную фантасмагорию. Я считаю, что под сурдинку, тихой сапой ребята примут в конце концов достаточно жесткие поправки, которые будут гарантировать Путину... Не знаю, правление еще ну как минимум на, там, на 20 лет вперед и он похоже в отставку хоть похоже не собирается. не собирается нет да ну а почему нет нынешняя медицина вполне себе позволяет легко дожить до 99 лет и вполне себе как зельди но он еще молод и прекрасен сколько да. ему там 65 всего навсего да, какая отставка а спекуляции по поводу его здоровья что якобы страдает Okay. Я думаю, что это ложь от начала до конца, потому что выглядит он очень бодро. И вообще это интересно, тут люди, многие потирают потные ладошки, вот они как бы надеются на его скорую кончину, что якобы у него там онкология. Это как сейчас Тинькофф, Не знаю, если это правда, конечно, дай бог ему здоровье, но как только у него Америка обнаружила незадекларированные какие-то активы на 1 миллиард долларов, да, и как только Великобритания сказала никуда не выезжать из Лондона, он немедленно сделал заявление, что у него лейкемия. То есть это какое-то очень нехорошее совпадение называется. И все вот эти спекулятивные заявления, что вот-вот-вот-вот умрет Путин, и он тяжело болен, я считаю, что это самоуспокоение, так же, как я шесть лет читала там, в украинских СМИ, что Путин со дня на день поедет в Гаагский трибунал, например, да, да. Там, и будет отвечать за крушение MH17. Прошло шесть лет, и... Скажите, а вот новый премьер Мишустин, какие-то... Как это выглядит, что происходит? Я думаю, что он очень нейтральный, он будет проявлять себя примерно как Дмитрий Анатольевич Медведев, то есть никаких резких движений, все в заданном курсе, поскольку он налоговик. Россиян ждут самые неприятные в ближайшее время известия, то есть, конечно, он, как человек опытный, немедленно изобретет какие-то еще 260 способов для увеличения казны, и будет введен там налог на воздух, на вольнодумство, на, на бездетность, как это было в Советском Союзе, то есть человек очень рачительный до денег охочий очень жесткий но он сам по себе как бы не, себя не выпячивает, тебя не выпячивать никакого там харизматичной цыганочки с выходом не будет и он вполне двигается в заданном фарватере то есть все равно главную как бы, такую партию играет путин и поскольку он решил остаться он набрал под себя какое-то очень лояльное такое блеклое ничем не примечательное правительство то есть ничего не происходит кардинального нет. Единственное, что будет, вот опять же возвращать к делу сети, да, они сейчас жестко зачищают поле и устраивают такую показательную кровавую порку, чтобы молодые в принципе не совались. Не совались не то, что в политику, а поостереглись бы даже писать какие-то комментарии, потому что инкриминироваться это будут очень жесткие вещи, даже за лайк в Инстаграме под каким-то политическим постом. И в это же самое время они начинают абсолютное шапито с политическими партиями. Если вы видели, Шнуров пошел в политику и заявил немедленно, что он неравнодушен к судьбе страны, и тут же, значит, оппозиционный интернет разразился тирадами, что продался Сергей Кремлю, как это стыдно и ужасно. А я считаю, что... Снуров не тот человек которого можно купить он абсолютно как в том фильме бег от а ты азартен парамоша да. то есть у него просто есть некий азарт он человек действительно такой самолюбивый и достаточно амбициозный он идет в политику с решимостью якобы что-то менять Ну, по крайней мере он в это верит как например верил в это зеленский пока не попал в это болото если вы видели последнее его выступление то человек постарел на 20 лет за полгода Да. То есть выглядит он чудовищно, потому что его рвут на две части, две совершенно противоположные диаспоры. И я не знаю вообще, как он дотянет до, до конца своего срока, потому что я впервые вижу, что 40-летний мужчина за полгода постарел на 20 лет. Он старик. Вот у Шнурова такое же настроение, что я сейчас из шоу-бизнеса приду, эхэхэй, эти дураки ничего не знают, а я им покажу, как делаются классные дела и как значит, вовлекается молодежь. Будут сделаны совершенно кукольные игрушечные партии. Та сейчас Валерия создает партию сильных женщин. Это такой да, общий прям да, химистический. Да. Это, мир. конечно, грандиозно. Я думаю, что должна еще прийти Оля Бузова из «Дома-2», и тогда заживет. Это точно. А когда предстоят выборы? Это имеется в виду выборы в парламент ваш? Да, через год. А через год будут выборы, и вот сейчас формируются такие забавные потешные партии, как при Петре Первой. Да, Первом. я думала, что Потеш... цирк Дюссале сейчас кусает локти, думает, но такого, как в России, вообще нигде нет. То есть нужно с нас брать пример, и за... нам нужно немедленно отгородиться колючей проволокой, как мечтает Путин, и за очень большие деньги продавать билеты на этот концерт, потому что где еще певцы и музыканты представлены в таком многообразии? И все они в политике. И это блестящее, я считаю, представление. Давайте попробуем. Да, понять. вообще, если взять всех звонов, всех времени. артистов из из э, Думы, то получился бы неплохой театральный коллектив вот да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Я просто хочу э, сделать такое небольшое замечание. Сравнить, к примеру, российскую Думу и Конгресс и Сенат США и где больше артистов, и где больше стыр, и где больше политически мотивированных э, уголовных и против преследований. И тогда, может быть, ваша ведущая не будет так рьяно э, кричать, э, как ужасно все там в России. А вот посмотреть на нашу страну, что здесь происходит, э, натуральный переворот практически готовится э, на следующих выборах. Да, так что, что нам надо про это больше волноваться. Что вы И имеете делать. в виду? Я не, совсем, не совсем Мы не совсем поняли ваше а, назначение вот Перевор... этого камня. Да, что вы имеете в виду? Нет, переворот. Это переворот, что? да, какой что это? Оно а, ну, переворот такой, что это глубинное государство наше в страйкбэк и берет власть сейчас, вы видите, что произошло на так называемых демократических праймерах и из Байдена, из ничего он становится так сказать, кандидатом в президенты сейчас он выберет ранен мейт, может быть Пешел Обама и все а вы вообще Нас сомневались, кандидат, что и... А... И будет. А вы сомневались... а вы сомневались что Байден будет Потому okay. что из всех 20 с чем-то человек в самом начале было практически понятно, что завершит эту гонку Байден, ну еще кто-то. Не то, потому ну, что, хорошо, все... что вам было понятно, все уважаемые издания после двух его провалов написали, что он уже готов. Mm -hmm. И, ну, на, на самом ну, деле, наверное, совсем деле я должен, согласен я должен... с этим. На самом деле, я должен признаться, я тоже ошибся, я тоже назвал Байдена сбитым летчиком после двух праймаристов. Пока что я попал в точку, я сказал, Байден и Сандерс будут вот, последние. и поэтому признаю откровенно. Значит, что касается возможного варианта, Байден пригласит Мишел, теоретически это возможно, но это не переворот, это такой политический ход, потому что она по-прежнему... А, демократическая пресса ее обожает Ее считают самой влиятельной Она пользуется большой популярностью Среди афроамериканцев да, И, совершенно а, Это большой удар по То что афроамериканцы а, в Максимум голосовали за республиканцев В предыдущие выборы Это было порядка 8% На сегодняшний день этот процент Значительно выше То есть а, значительное число афроамериканцев Одобряют политику действующего президента, и для демократической партии это, конечно, колоссальный удар. Поэтому вполне возможно, что Байден пригласит вице-президента Мишель Обаму, которая по-прежнему популярна среди афроамериканцев. Правда, Очень вот эти глян глянцевые журналы, которые по-прежнему считают ее самой элегантной и самой красивой женщиной в мире, вообще, это удивительно было, если вы посмотрите самая элегантная, самая красивая, самая обаятельная, очаровательная женщина в мире. Да. Я очень сомневаюсь, что Хорошо. он это сделает. Пока что, я думаю, что он хочет пригласить Мишель Обаму сегодня, зарабатывая себе еще несколько козырей. Но этого не произойдет. Давайте примем. Давайте, да. Может будет вопрос. Все-таки добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу бы поздравить Ену Сергеевну с наступающим женским днем, если она празднует. И Хотелось бы задать вопрос. Вот сейчас официально э, Россия говорит, что в России только четыре заболевших коронавирусом. И э, никаких других данных как бы нет. Но э, вот хотелось бы узнать от человека, который живет в России, это действительно так? То есть как бы стоит ли верить таким данным? Нет, я думаю, не стоит, по одной простой причине, потому что у нас диагностика, в принципе, в ужасающем состоянии, и люди, которые болеют, например, там, тяжелейшей формой пневмонии или открытой формой туберкулеза, совершенно спокойно ходят по улицам, иногда не зная своего диагноза до самого последнего что называется, конца. И здесь я бы не стала уповать на какие-то отчеты. Это абсолютно здесь безалаберность. Если действительно начнется какая-то уже такая кошмарная эпидемия, то в России очнутся только, наверное, уже когда выкосит половину страны. То есть здесь нужно быть всегда ушки на макушке держать. Хотя мне очень понравилось несколько моментов. Мы разговаривали с ребятами-бизнесменами, кто получал какие-то посылки из Китая. Китай отозвал часть своих каких-то там коробочек интересных, просто потому что у них действительно безопасность на, выс на высочайшем уровне. И мы между собой посмеялись, как бы перекинувшись пару слов, что было бы, если бы Россия, например, отсылала какие-то свои посылки и задним числом узнала, что кто-то чихнул в коробку, и у этого кого-то был бы коронавирус. Отозвала бы она назад там, детали каких-то своих ржавых девяток. Это никак в жизни, конечно же, нет. Да. Ну, вот это еще одна проблема, с которой сталкиваемся мы здесь. Ну, давайте примем звонок. Потом поговорим. Добрый день. Добрый день. Хочу напомнить э, хочу напомнить один момент. Когда начинался СПИД, то в России нам рассказывали, что это там, у них, у них у нас нету. На каком месте сегодня Россия по СПИДу? Я думаю, что с коронавирусом она приблизительно на том же месте, что и по СПИДу. Но просто никто никогда нигде не отчитывался и не учитывался. Единственное, что есть информация, что в отличие от других стран в России, по-моему, есть умершие от коронавируса, и человека вскрыли для того, чтобы посмотреть, что же на самом деле с органами происходит. А вот это уже интересный факт, потому что у вас же на радио совсем недавно доктор рассказывал о том, что коронавирус безопасен, нигде никто ничего не делает. Не делают, потому что у них не принято вскрывать. А в России вот с дури взяли и вскрыли. А вот теперь интересно знать, что там на самом деле произошло. Интересно почитать есть? источник, где сказано, что кого-то вскрыли, потому что я очень тщательно вот слежу в последнее время за а, этим. А я, я читал, там было написано, в какой больнице, где и что вскрыли. Скажите, ну, Скажите, где там, кто, какой источник, насколько он достоверен? Не нужно верить всему, э, то что написано в газетах и рассказано в интернете. Ну хорошо, будем надеяться, что. Э, Конечно, вы не будем, не будем не еще верить. бы. Хорошо бы не верить и не болеть. Да, совершенно вы верно, я с делали. вами согласен на сто процентов. Вы правы абсолютно. Но было бы интересно, если действительно где-то вскрыли, что-то узнали, почему... Здесь нужно, я еще, пардон, перебью, нужно сделать акцент на том, что правительство не просто так когда-то пробудило э, дух Российской Православной Церкви, и не просто так начало такими просто сумасшедшими темпами выцерковлять народ. Вы знаете, что у нас есть? Крестные ходы против коронавируса. Ну, этого еще не слышали. Я знаю, были крестные ходы вот в, Петербург, в Петербурге, в Санкт-Петербурге, буквально осенью... Вот, то есть э, патриарх и же с ними сказали, что, ребят, значит, как сказал великий кормчий, что все умрут, а мы в рай, не надо беспокоиться, может быть там каких-то китайцев косит, может быть там каких-то американцев врагов косит. А мы два крестных хода забубиним, четырежды перекрестимся, помажемся святой водой, значит, поставим какую-то икону матроны и нас, значит, пронесет. И вот это центральное настроение у 80% это людей из-за да. того, что это верующие, темные действительно люди, истово верующие в то, что молитва, очень наш спасет их от коронавируса. Давайте еще примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, это мне, да, сейчас звук уберу. Да, да, здравствуйте. Это, да, это, да, это да. самое. А можно просьба такая, Инна Сергеевна? А вышлите мне фото Медведя в косоворотке с балалайкой. Говорят, тут Варвара звонила, говорит, что по Москве ходят. Хотел посмотреть очень. А по поводу коронавируса, то вышло 20 тысяч, 20 тысяч смертей. Это где-то? где а вы знаете, сколько смертей в Америке а в период 2019 года зима, 2020 зима? Знаете, сколько смертей от других вирусов? Кроме вот этого коронавируса. Никто об вот этом не только, говорит. Я только хотела сказать, потому что мне очень не нравится. Я люблю людей предупредительных, людей, которые держат руку на пульсе. Это все здорово. Но я совершенно точно вижу, что нагнетается искусственная истерика во всех СМИ. Абсолютно. Потому что куча других заболеваний, очень опасных, которые никогда не вызывали такого резонанса. Та же самая страшная эпидемия в России ВИЧ которая выкосила огромное количество людей, и они никто никогда не разговаривал толком до последнего там, документального фильма в Дудя, который посмотрел там 10 миллионов человек. То есть эти вещи замалчиваются, и вдруг все одномоментно начинают говорить про этот коронавирус. Дело в том, что всегда умирали от вирусов, от всех, начиная там, от оспы и холеры в начале 20 века и заканчивая всеми этими свиной грипп, птичий грипп, Эбола грипп. Ведь умирала же не, не, не менее не меньшее количество людей и пока нашли какую-то вакцину, проходил какой-то месяц-второй, о чем говорят сейчас, что где-то через месяц-два прогрозируют, что выйдет вакцина. Естественно, СМИ бьют на то, что это лживая информация, и никто до сих пор не знает, когда это случится. Естественно, но когда копнуть, если вы копнете глубже и начнете изучать, что такое коронавирус, и кого, кто больше всего подвержен этому вирусу, естественно, значит, это старики, это Люди, которые больные диабет или еще прочее прочее так любому вирусу подвержены а, старики а вот почему а вот почему э, такая истерика по этому поводу мы поговорим в следующем сегменте буквально через несколько минут никуда не уходить Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Напомню, сегодня с нами Инна Сергеевна. И говорили мы о коронавирусе, о том, в том числе о том, что и у нас происходит, истериков в средствах массовой информации. А результат того, что в Каско нету туалетной бумаги. Раскупили туалетную бумагу. Посмотрите фотографии на интернете где люди в та на тачках вывозят по 8, по 6 вот этих огромных пакетов туалетной бумаги. Я уже сегодня там написал инструкцию по пользованию газетами, ну, нам-то не привыкать, Вот мы там можем и газеткой, как говорится, а вот американцам жалко. Ну, теперь у нас в наших магазинах-офисах, где распространяются русские газеты, русскоязычные газеты, местные. Теперь, наверное, они не будут лежать стопками. Надо <с сразу, чтобы их нарезали кусочками 11 на 8, да? Комедия. Неудивительно, потому что каждый новый случай, там подтвердился тест, положительный тест, и CNN 24 часа в сутки об этом рассказывают, мусолят на все лады и так далее, так далее. Мне кажется, что это искусственно раздуто, чтобы убить экономику Китая. На самом деле, чтобы убить нашу экономику. И нашу Потому что некоторые наши... Ну, Билл Март, ты помнишь, сказал, что он он бы предпочел, чтобы экономика рухнула, лишь бы Трамп не был переизбран на второй срок. Да, То же самое говорят демократы в Конгрессе. И поэтому, но ну, поскольку вот эта эпидемия бьет и по стак маркету, конечно, демократы потирают руки. И устраивает истерику в надежде, что это повлияет на экономические результаты, потому что вот сегодня опять вышли данные по безработице. По-моему, 273 тысячи рабочих мест создано в прошлом месяце, mm -hmm. и безработица опустилась до трех 3,5%. Это вообще четыре процента безработицы, это считается, что безработицы нет. Это значит, люди в транзишн где-то с одной работы уходят на другую но есть возможность так сказать истерить по этому поводу и возможно обвалить экономику и они не скрывали этого и они будут это делать и мидия которая 99 процентов является на самом деле частью пропагандистской машины демократической партии а истерит по этому поводу вот вот и результат это и является основной причиной почему такая истерика почему вместо того чтобы так сказать следовать здравому смыслу кстати президент дал очень дельный совет меры личной гигиены это не, не панацея, но если вы будете мыть руки, это Нет. в значительной степени исключит возможность подцепить. Нет, никто не жизнь. говорит, что этот вирус не опасен, и если его подхватит, то, естественно, это очень неприятная вещь, но есть целый список мер по предотвращению. Пожалуйста, возьмите, почитайте, ознакомьтесь, это и мытье рук, и не нужно эти руки совать в, роз, в, нот, в, в, роз, в рот, в нос, бла-бла-бла-бла-бла. Не надо целоваться, обниматься с кем-то чужим где-то на улице, не надо чихать себе в руку, а чихните в локоть, в конце концов. Нас, да, Если да, вы видите, что кто-то чихает вокруг вас, отойдите от него. То есть, конечно, есть какие-то превентивные меры, которым нужно следовать, и эти правила нужно выполнять, но это не значит, что нужно как говорится фрекаут. И вот ты начал говорить о том, что, скажем, от вируса гриппа в прошлом году, по-моему, 50 или 40 миллионов человек заболело и 40-50 тысяч человек умерло от гриппа, от обычного гриппа. Это 32 тысячи умерло за вот период С, зимы вот средняя, средняя цифра У нас средняя цифра ст, статистическая Гриппом болеет примерно 50 миллионов человек И примерно 40-50 тысяч ежегодно умирают от гриппа Это каждый год происходит То есть это не, не, не от случая к случаю А ежегодно традиционно вот так происходит Поэтому я не знаю, есть ли повод для того, чтобы истерить, но повод для того, чтобы соблюдать леды, меры личной гигиены, всегда есть. Ну да. и не забывай, что может это истерия еще и на руку фармацевтическим компаниям, каким-то, которые будут ну, получать миллиарды миллиарды сделают. долларов от государства, чтобы Конечно. найти эту вакцину. Вчера, вчера президент подписал. 8,5 миллиардов. Да. Демократы вообще настаивают. У нас был там специальный офис, который сидел и только этим занимался. То есть там в какие-то месяцы возникает какая-то эпидемия гриппа, а офис сидит, там сотни людей работают, тратят миллиарды долларов для того, чтобы якобы этому противостоять. Давайте время звонок, а потом да, дадим давайте. возможность Ине Сергеевне, может быть, задать нам вопрос какой-то. Добрый день. Ой, добрый день. Я маленькую ремарку, а задам вопрос Ине Сергеевне тоже. Дело в том, что этот гриб боится, этот вирус боится температуру выше 30 градусов, и в основном вся его вес всплеск, из-за того, что низкая температура ниже и благоприятная для них условия. Достаточно пить горячую воду, достаточно приняли делать нашу знаменитую финскую парилку, и все будет нормально. А насчет России, скажите, пожалуйста, вот эти вот все речи Путина о том, что Россия не виновата. Не она спровоцировала войну, а спровоцировали кто-то другой, я имею в виду, победа, над которой готовится Россия. Он какое-то воздействие на людей имеет, они действительно это воспринимают всерьез. После стольких лет информации о том, кто же начал войну. Я прослушала, простите, войну какую? Великую отечественную. А, ну здесь это вот классическая история, чтобы понимать вообще психологию этих замечательных людей. Это то, что происходит сейчас с Украиной, когда у каждого есть жестко своя правда, и никто никуда не двигается. То есть, например, Путин будет настаивать на одной реальности, когда он говорит, что мы вообще невинно убиенные, мы никогда не присутствовали в Украине. Их там нет, у никаких солдат там не было. Это какие-то еще вольнонаемники, Накупившие БТРы в любом военторге. Вот точно такая же позиция у человека по Великой Отечественной войне. Потому что как только возникает куча спорных моментов и люди начинают говорить, подождите, так Сталин и Гитлер, это были два абсолютно клинических упыря. Давайте разбираться в том, что и первые и вторую уничтожали народы. Тут же следует водораздел, тут же начинается куча каких-то оговорок. Никто до сих пор не признал коммунистов преступниками, хотя я считаю, например, что это натуральные преступники, которые изничтожали миллионами собственных людей. И вот это вот бесконечное перетягивание одеяла, оно еще будет не один десяток лет. Но ну, по крайней мере, пока Путин собирается править, а править он собирается до 120, как я понимаю, конечно, будут такие, мягко говоря, разночтения. То есть у него своя правда, он строит Третий Рим. У него, я же говорю, я крайне рекомендую, я не шучу, почитать труды Суркова, который на эту тему писал целые трактаты, что Россия – это новая империя, созданная в противовес масонской Америке. Это носитель, и вообще русский народ – это носитель некой такой специфической цивилизации и хранители света, вопреки вот разлагающемуся вокруг непонятному миру. Это же довольно специфический взгляд на этот мир. Давайте mm -hmm. Добрый день, пожалуйста, Уфим. Здравствуйте. Здравствуйте. А в первых я хотела сказать, я никогда в жизни не звонила и не говорила ничего о коронавирусе в России. А вообще я хотела узнать у Инессе сергеевны можно ли доверять высказываниям Невзорова и как он вообще на относится к этому человеку? Спасибо большое. Потому что Дневзоров никогда не скрывал, он единственный в этом смысле честный журналист, который говорил, что он наемник и стреляет туда, куда ему говорят. Что он абсолютно беспринципен, аморален, не отягощен э, никакими правилами игры. И что когда ему будут платить, например, оппозиционеры, он будет оппозиционером. Когда ему будут платить кремлевские, он будет кремлевцем. То есть что значит доверяю ли я? Я считаю его очень неглупым человеком который, конечно, в свое время был абсолютным фашистом и очень честно об этом говорил. Ведь вы, если знаете такого прекрасного персонажа, Геркин Стрелков, знаете, да? Да, да, да. да полковник ФСБ штатный, который писал, что ура, ура, наконец-то мы сбили Боинг MH17, тут же все это потер, а поскольку он абсолютно клиническая бестолочь, он же не знает, что интернет не стирает никакие посты, то есть невозможно сокрыть это такой эффект Барбары Стрейзанд, когда ты немедленно убираешь фотографию, говоришь, нигде ее не печатайте, и она в следующей секунды оказывается в CNN, BBC, на Эхо Москвы, на всех остальных замечательных ресурсов. Вот он, когда был дружен со Стрелковым, они же вместе ездили в Приднестровье, они вместе ездили в Грозный, они вместе если вообще в любые горячие точки. Но Невзоров единственный персонаж, который об этом честно рассказывал. Даренко, который на старости лет стал делать вид, что он такой э, честный, неподкупный правдоруб, конечно, вызывал у меня, например, сомнения, потому что Невзоров никогда в правдорубу не играл. Он все время говорил, что я циничный подонок, который э, говорит там не, некие выгодные для себя вещи. Все. То есть, и... <сOR> забавно. <сOR> ну, во всяком случае, честно. Да. Честно, да. И опять же, потому что в последнее время появилось очень много, это опасная история. Вот я наблюдаю сейчас за Украиной. Они выбрали огромное количество депутатов, которые были блогерами. Вы не наблюдаете такую интересную тенденцию? <сOR> <сOR> <сOR> не совсем, не следим может быть, за этой тенденцией. Ну а, это, это на самом деле жутковатая тема, которая сейчас будет набирать обороты в России. То есть появляются харизматичные ребята, мальчики и девочки, разновозрастные, и 25 лет, и 48 лет, какие хотите. У них неплохо подвешен язык. Они все критикуют власть. И вдруг народ отдается им фактически в добровольное рабство. Им начинают верить и говорить, послушайте, ну вот же, честный, умный, власть не любит, значит, воровать не будет, значит, должен быть депутатом, министром, или президентом и на этой волне эти люди заходят куда угодно в том числе и в парламент а потом ты наблюдаешь и видишь перед собой каких-то просто реактивных психопатов ну то есть я бы например никогда в политику не пошла но я трезво себя оцениваю и понимаю что это не моя стезя а люди сейчас злонамеренно пользуясь так называемым хайпом да и возможностями интернета создают себе некий бренд тем более что это дело нехитрое. на чем например сделал себе имя навальный на бесконечной критике власти то есть, если человека спросить, подождите, а есть какая-то четкая программа действий, а что вы будете делать, Алексей, когда вы придете, да? Какая-то реформа конкретная. Это все какие-то голословные, непонятные общие фразы, что мы уберем коррупцию, будет реформирование судов, значит, чиновников, вороватых на нары, ну, это все чистый популизм. И таких людей становится огромное количество. Я вижу, как они набирают действительно сумасшедшие обороты. То есть, меня, например, это тревожит, потому что это такой же, опять же, чистый цирк, это чистое маппет-шоу. Но в этом плане Невзоров-то честен Он говорит: ребята, я вот э, мне платят деньги, я озвучиваю какую-то историю. Никакой э, душевного терзания никакого нет, никакого там разорванного ватника и груди на амбразуру нет. То есть цинизм в, в, в абсолютно кубической форме, но это откровенно и честно, я считаю. Ну, в принципе, когда сегодня говорят независимый журналист, то в это тяжело поверить, потому что я уверен, что кто завтра ему предложит больше денег, то он будет освещать. Кстати, что касается Навального, его последний э, широко обсуждаемый твит в котором он написал «Было бы приятно проснуться утром и увидеть Барни Сендерса президентом Соединенных да, Штатов да, Америки», что, по-моему, среди людей, которые как-то еще, так сказать, ослеплены были его вот этой популистскостью, все они поставили на нем крест. То есть я имею в виду наших, американцев. Вы Но, нет, у, него, у него все равно свой какой-то электорат, он, безусловно, занял очень удобную нишу. Я же вот опять повторюсь, это очень опасная тема, когда человек завоевывает огромные очки доверительные на том, что ты критикуешь власть. Это, конечно, всегда тема сладкая, потому что куча недовольных людей, и очень много было людей, там, готовых знаю, стены смести за 20 лет уже одуревших от этой клики, которые никуда не собираются уходить. И вот на этой волне а, все время рассказывать о том, что очередной губернатор, мэр или депутат правоработка, это очень удобная штука. Ты набираешь свои там, 5 миллионов просмотров, да, и при этом ты не предлагаешь никакой рациональной программы. А, сейчас, кстати, это удивительная штука. Вот бывших фейсбшников не бывает. Тот же самый Геркин Стрелков, я настоящую фамилию не знаю, я думаю, что у него 12 или 13 паспортов. Он тоже вдруг занял какую-то антигосударственную риторику. Он уже ходит с какими-то пикетами и плакатами по Москве и кричит, что Сурков сволота. И я думаю, как любопытно, с какой скоростью этот блестящий мужчина переодевается вообще в воздухе. То есть человек, который строил Новороссию и говорил, что мы поедем на горячих танках сквозь Киев просто рубить фашистов в кашу, вдруг говорит о том, что бог тому, и Путин плохой у него, и Сурков у него плохой, и кругом какие-то вороватые упыри и он никогда не был за власть, и он мгновенно набирает на этой волне недовольства очки, и к нему уже масса примкнувших каких-то недовольных людей, которые говорят, это настоящий советский офицер, который приведет нас в новое светлое будущее. И ты думаешь, мать честно, это же чистая шариковщина. И будет баллотироваться. Люди, доведенные и будет, до отчаяния, да. Это называется на, на безрыбье, и это соловей. И, ну, и будет да. баллотироваться в депутаты, войдет во власть. И, кстати, сказать, когда вы говорили о этих популярных блогерах, а у меня вдруг крутится мысль э, в, в голове э, в, в звании младшего лейтенанта популярный блогер в звании младшего лейтенанта то есть вполне возможно это реализация такого спецоперации очередной сто процентов вот давайте попробуем еще принять звонок добрый день добрый день Нина сергеевна у меня к вам такой вопрос я смотрел на видео, то, что я видел своими глазами, ваши, э, даже не знаю, как протестные э, э, демонстрации, они-то, в общем-то, должны были быть посвящены Немцову, но на Немцова пришло там на могилу то ли 76, то ли 78 человек. Все остальное, вот то, что я видел. Подъезжает маршрутное такси, из них выгружают людей и раздают им плакаты. И вот они стоят с этими плакатами. Подходишь к этой женщине и спрашиваешь у него, а что у вас на плакате? Она говорит, а «Да я не знаю, сейчас прочитаю. И читает, э, нет э, ГУЛАГу Путина. Потом подходишь к другому молодому человеку и спрашиваешь у него, вот ты протестуешь против поправок Конституции. А, а против каких конкретно поправок? Он стоит и не знает, что сказать. Вы мне скажите, вот так вот оппозиция у вас работает, я не могу понять. Объясните мне э, откровенно то, что вы об этом думаете. Это любопытно. Я ни разу не видела ни одного автобуса, который подъезжал на марш Немцова, потому что он и так, мягко говоря, немногочисленный. Например, когда туда хожу я и мои друзья, нам никто плакаты не выдает. Если вы будете так любезны и покажете мне ссылку, да, я бы с удовольствием ознакомилась и внимательно посмотрела, о каких автобусах вы говорите. То есть, если, когда власть сгоняет на митинги людей, вот это совершенно очевидная история, когда бедных и несчастных таджиков и узбеков с лагами России сгоняют куда-то в центр, где поет э, какая нибудь рок-группа песни. Это были собянинские митинги летом, если увидели, замечательные, пока... Ребята волтузила Росгвардия на протестных да, митингах, да. В противовес им была открыта вторая второй большая площадка. Собянин тут же понял, что народ нужно отвлечь. И был фестиваль шашлыков, лето. И там играла разухабистая ума Турман и какие-то еще прекрасные рокеры, типа Чайф. И все это было достаточно грустно и печально, когда людей действительно свозили на правительственный митинг. А протестные акции, они и так достаточно немногочисленны. И я еще раз вам повторю, экономическая ситуация в стране такова, и недовольных людей, обнищавших так много, что нет смысла их свозить искусственно. Они и так бурлят и кипят внутри себя. И это в основном студенты, безусловно. И за редким исключением люди там старше 45 лет. Да, Добрый... в основном молодежь, конечно, ходит на все эти... Добрый день, пожалуйста, в эфире. Инна Сергеевна, я во-первых, сказал, что не автобусы, а маршрутное такси. Так что Хорошо. и давайте отвечать конкретно на вопрос. Так, аля Ну, а вы предполагаете, а на маршрутном такси это обязательно как-то нет. Не, ну это автобус. Автобус это ну, не 5 человек, а маршрутное такси это деньги только. Хороший автобус. То я, да, я да, еще раз давайте я расскажу. перейду Если... к вопросу, окей, потому что опять это начнет аки-баки. Инна Сергеевна, вот вы знаете... Давайте по... так, э, будьте любезны, сначала вы покажете мне ссылку, я на нее посмотрю, Очень потому просто. что сейчас... Я... Есть, есть такая у вас э, рубрика э, «Политику с датру». Пойдите, Это... и там все время дальше, дальше, дальше вы найдете целое видео этого, понимаете? Дальше, дальше можно дойти туда, куда нужно. господин кухонный... Спасибо большое это за ваше. Это очень исчерпывающе. Дальше, дальше, дальше дойдете там право, где я пенсию получаю, завернется за угол, и вот там вот будут стоять. Только, буй, Ирина, всегда, будьте осторожны, когда пойдете. Прочитайте на камне, куда идти налево, что потеряете, куда идти направо, когда нет, что нет, потеряете. Цели по тональности, когда мужчина позвонил второй раз, я примерно понимаю, куда он меня послал. Совершенно верно. И как, да. и как настоящий джентльмен, он, конечно, не использовал абсолютно лексику, за что ему отдельное спасибо. То есть Но идите, это. Инна Сергеевна, дальше, дальше, дальше и просто идите уже. Есть такая категория людей, которой нужно выговориться, вот, причем выговориться, вот негатив выплеснуть на, на кого-то, на другого. Идите к себе домой и дома у себя выплескиваете этот негатив. Что вы на нас нападаете, боже мой? Инна Сергеевна, независимо от того, празднуете вы 8 марта да. или не празднуете, это все равно хороший повод, весенний. А пожелать вам всего самого наилучшего, Радости, улыбок, счастья, здоровья. В общем, всего-всего. И всего. хорошего настроения. Спасибо, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и побеседовали с нами. И до следующей встречи. Благодарю. Всем до свидания. Спасибо. Всего доброго.